Рядом с вами, сейчас со спиной у вас, в малом зале Государственной Думы, проходит очень важный круглый стол, посвященный совершенствованию избирательного законодательства. Я напомню, что фракция подготовила и внесла на рассмотрение Государственной Думы новый избирательный кодекс, который, в общем-то, соединяет в себе все действующие на сегодня нормативные акты и формулирует основные принципы, которые позволяют проводить честные и беспристрастные выборы Российской Федерации. Я абсолютно согласен с одним из докладчиков, что сегодня. Избирательный процесс является основой политической системы, и прозрачные выборы, честные выборы в данном случае формируют конкурентную среду, в которой наиболее эффективные управленцы, наиболее эффективные политики попадают или достигают определенных управленческих постов. К сожалению, нивелирование этой системы, к сожалению, огромное количество изменений, которые правящая партия внесла на сегодня в избирательное законодательство, позволяют и облегчают Огромное количество фальсификаций, свидетелями которых мы регулярно являемся на каждом выборном цикле. Именно это приводит к власти неэффективных людей, неэффективных управленцев. Именно от этого следуют потом неэффективные решения, неэффективная экономика, и в том числе некоторые даже неэффективные проявления и в военной среде, которую мы сегодня наблюдаем. Это все следствие вот этой медленно прогнивающей системы политической, которая вместо того, чтобы обновляться через избирательные процедуры, через выборный процесс, консервирует сама себя. Поэтому в, этом, в этой связи избирательный кодекс ликвидирует или убирает все те нововведения, которые были внесены в избирательную систему Российской Федерации за последние 10 лет. Это электронное голосование, это многодневное голосование, это голосование на дому. Это множественные преференции, которые облегчают воздействие административного ресурса и делают систему, на наш взгляд, абсолютно правильной, абсолютно доступной. И самое главное, чтобы из этого дальнейшее развитие Российской Федерации, политической системы Российской Федерации невозможно. Эксперты, но большое количество экспертов, ученых, представители других партий присутствуют на этих слушаниях. И я думаю, после обсуждения дополнительно будут внесены и кое-какие коррективы. Если говорить о сегодняшнем заседании Государственной Думы, то планируется рассмотреть 48 вопросов. Это вопросы, связанные с бюджетным законодательством, о которых расскажет Евгений Иванович. вопросы, связанные с новыми мерами социальной поддержки и вариантами присвоения звания Ветеран боевых действий для добровольцев, это тоже скажет Евгений Иванович. Но, кроме того, в нынешнем, скажем так, в нынешней повестке дня будут рассмотрены вопросы и наши законопроекты, связанные с возобновлением или возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам. Я напомню, это уже пятая попытка вернуть, с нашей стороны пятая попытка вернуть на наш взгляд, совершенно несправедливо отнятую индексацию пенсии рабочих пенсионеров, совершенно не объяснила правительство на сегодня, чем оно руководствовалось, принимая это решение. При принятии в первом чтении бюджета Пенсионного фонда, точнее, Объединенного социального фонда, мы довели уже информацию, что это решение, принятое несколько лет назад, не только не сэкономило средства государства, которое планировалось, а более того, привело к тому, что сегодня половина работающих пенсионеров Вынуждены были либо уволиться, либо уйти в тень. И, соответственно, в виде недополучения налоговых сборов сегодня государственный бюджет, федеральный бюджет в том числе, теряет и региональный бюджет, и теряет больше, чем удалось сэкономить вот на этой непопулярной мере. Избиратели требуют восстановления справедливости, и, безусловно, этот законопроект является логичным шагом и продолжением той программы, которую мы реализуем, той программы, с которой мы шли на эту избирательную кампанию. Точно так же, как сейчас остро встает вопрос о необходимости возобновления выплаты пенсий тем военным пенсионерам, пенсионерам МВД, пенсионерам МЧС, которые были призваны по мобилизации. Тоже, на наш взгляд, неправильно и неэффективно сегодня лишать пенсии, которые люди честно заработали, выполнив свой долг, отслужив положенные годы в рамках того, что их призвали по мобилизации, потому что в законе это прописано. В ближайшее время соответствующий законопроект мы подготовим и внесем на рассмотрение Государственной Думы. Ну и один еще один резонансный законопроект, законопроект, связанный с введением уголовной ответственности для коллекторов, он так называется сегодня в прессе, то есть за незаконные способы побуждения граждан к выплатам долгам, я напомню, их огромное множество, это и угрозы, это и поджоги, это и уничтожение имущества, это психологическое давление, сегодня это все в арсенале так называемой службы коллекторов против скажем так, учреждение, которое мы возражали еще на этапе, когда она появлялась. Мы требовали запретить эту коллекторскую деятельность как таковую и передать ее полностью банкам, чтобы они ее осуществляли абсолютно прозрачно, честно. Но ну, вот видите, к большому сожалению, все это приобрело массовый масштаб, все это сегодня угрожает правам наших граждан, все это вызывает массовые нарекания страны граждан и правительство уже со своей стороны вынуждено внести вот такой ограничивающий законопроект в виде новой уголовной статьи, в виде ужесточения ответственности за незаконные способы побуждения граждан к возвращению долгов. Мы этот законопроект безусловно поддержим, но повторяю, он не устраняет само зло, он не устраняет сам вот этот тот совершенно ненужный, неэффективный с точки зрения... Воздействия. Институт, который существует и который создает огромное число и нарушений, и ущемлений прав наших граждан. Ну и самое главное, в данном случае подрывает в том числе и веру какие-то наши государственные институты. Из 48 вопросов повестки дня есть вопросы, которые ну, помогут немножко в жизнедеятельности наших граждан. Это и цифровизация бюджетной структуры, и контроль... Над бюджетной сферой через казначейство мы поддержим эти вопросы, но некоторые вещи они внушают опасения, и когда бюджеты расходуются бесконтрольно, мы считаем, что это неправильно, и контроль над бюджетами должен быть постоянным. Рассматривается закон о ветеранах, который по нашей настоятельной просьбе наших товарищей Включает в число ветеранов, тех добровольцев, которые сейчас сражаются на полях сражения Но мы еще о чем говорим Если мы не вернемся к своей истории и не посмотрим, кто же побеждал и когда побеждал То побед сейчас не будет Почему забыты ветераны-кубинцы, участники Карибского кризиса? В этом году, несколько недель назад, 60 лет со дня Карибского кризиса, до сих пор эти люди не являются ветеранами. К сожалению, правительство, ну кто-то или пятая колонна, или кто-то сопротивляется поддерживать тех, кто осуществлял победу в нашей стране. Напоминаю, что во время Карибского кризиса, результатом Карибского кризиса был отвод ракет из Турции, из Европы, и мы поставили на место Соединенные Штаты Америки. Почему сейчас не рассказывают об этом? Почему взятие Дворца Амина в считанные часы и этих людей не говорить об их подвиге? Почему наши предложения, которые мы в начале спецоперации еще 8 месяцев назад говорили о том, что необходима мобилизация промышленности, отменить на 44-й закон, который на два месяца тормозит принятие любых решений. Этот закон, который нам навязал Международный валютный фонд, до сих пор законы пятой колонны действуют у нас в Российской Федерации. Почему принимается решение о том, чтобы в декабре поднять стоимость тарифов? Кто-нибудь может объяснить? Есть математики здесь, уважаемые товарищи, когда под выплачиваются дивиденды «Газпрому» триллион двести миллиардов рублей, это не все доходы. Есть доходы «Газпрома» огромные. И в это время, в декабре, собираются увеличить а, стоимость газа. Наше предложение а, По себестоимости промышленным предприятиям давать газ. По себестоимости промышленным предприятиям давать электрическую энергию. А, а, бензин по себестоимости для того, чтобы продукция наша была дешевая и доступна. Почему до сих пор правительство этих решений не принимает? Но нам тяжело действовать через прокладку от безмолвной партии ⁇ Единая Россия ⁇ Вчера принят закон, который дает преференции судьям и который, скажем так, ущемляет право на защиту. К сожалению, ⁇ Единая Россия ⁇ не слышит доводов коммунистической, депутатов Коммунистической партии Российской Федерации. И в государстве, где 0,28 оправдательных приговоров еще давать власть судьям, ну это а, перебор. Поэтому, уважаемые товарищи, а, сегодня рассматривается а, избирательный кодекс. И, как говорил а, Иосиф Виссарионович Сталин, а, кадры решают все. К сожалению, кадры Российской Федерации а, сейчас таким образом избираются, что а, люди голосуют за одних, а руководят другие. Поэтому, я думаю, кодекс, который мы разработаем, необходимо поддержать и все-таки людям более активно включаться в борьбу за свои права.